Успех обычно приходит по достижению преимуществ, финансовой свободы, признания, наград, похвалы, иногда почести и уважения от других людей. Как бы то ни было, есть несколько вещей, которые мы можем получить от успеха, о которых говорят мало людей. Номер один – способность дарить через наставничество. Нет ничего лучше, чем подарок ради того, чтобы его подарить. Безусловное дарение безо всяких ожиданий – это самое лучшее удовольствие в жизни. Когда вы находитесь на таком этапе жизни, когда вы уже достигли всех своих целей, вы находитесь на таком этапе жизни, когда можете получить одну из лучших наград – это возможность дарить. Нет ничего лучше, чем возможность отдавать свое время и мудрость тем, кто хочет достичь таких же вещей. Когда мы делимся своими временем и мудростью бесплатно, карма всегда улыбается в нашу сторону. Великодушие — это давать больше, чем вы можете, и гордость — это брать меньше, чем вам нужно. Халил Гибран Номер два – способность отдавать финансово. С большим успехом обычно приходит большое финансовое состояние, и обычно оно намного больше, чем человек может потратить за всю жизнь. Большинство успешных людей известны как большие дарители – Уоррен Баффет, Билл Гейтс. Опра Уинфри. Наслаждение от того, что вы меняете жизни других людей и возможность давать им сильный старт для лучшей жизни – это реально великодушное благословение. Помни, что самые счастливые люди не те, кто больше всех имеют, а те, кто больше всех делится. Номер три. Гордость. Быть по-настоящему успешным – это не просто делать деньги и получать награды. Это что-то творить во благо, приносить смысл в жизни других людей и делать то, что любишь. Если вы по-настоящему успешны, вы не только почувствуете гордость, но и вы будете жить с гордостью. Ваше путешествие будет наполнено гордостью, потому что вы живете своими мечтами. Когда вы занимаетесь любимым делом с увлеченностью и ценностью. Ваша чаша гордости будет переливаться, и у вас будет возможность делиться с теми, кто вам близок, и с целым миром. Ты просто обязан обрести успех, за которым идешь, если, конечно, ты хочешь почувствовать вкус победы. Номер 4. Характер. Давайте смотреть правде в глаза. Каждый, кто достиг величайшего успеха, прошел через сильную боль, неудачи и препятствия. Кто-либо, кто ломает свои границы, чтобы достичь недостижимого, всегда оказывается очень далеко от той точки, с которой начал свой путь. Когда такое происходит, только те, кто имеют сильный характер, продолжают идти до конца и достигают своих целей и мечт. Характер и силу духа вы можете получить только преодолевая боль, препятствия и неудачи. Тут же находится ваша душа, которая готова встретиться и преодолеть будущее препятствия от жизни. Большинство людей не знают, что у них есть характер, потому что они сдались на первых порах, споткнувшись на первом препятствии. В следующий раз, когда вы будете проходить через большое препятствие, напомните себе «Это не сломает меня, это сделает меня лучше». Номер пять. Великие люди. Люди могут говорить, что дорога к успеху возможна лишь в одиночестве, и это на самом деле так. Как бы это ни было, если вам посчастливилось достичь высшего уровня успеха, великие люди будут появляться отовсюду и везде. Когда вы начнете создавать большую ценность для мира, другие люди, кто делает то же самое, притянутся к вам, и вы к ним. По мере того, как вы растете, это становится невозможным не встретить великих и успешных людей. Вы притягиваете самих себя, так что когда вы становитесь успешным в бизнесе и как человек, смотрите на мир, который окружен победителем и просто хорошими людьми. Если успех важен для тебя, не проводи время с людьми, у которых нет амбиций. Если доброта важна для вас, не проводите время с недобрыми людьми. Ваше окружение ярко и ясно отражает то, кем вы являетесь, потому что вы сами его выбрали. Выбирайте мудро.